построить дом на горе, белокаменный, светлый город, вот Чтобы солнце, теплый луч на заре каждый день Меня будил в нем, чтобы ласкала слух пени птиц. Теплый ветер унес запах цветов, чтобы счастье не знало границ. Чтобы не было страшных снов, чтобы слух ласкало... смугленья птиц, теплый ветер нёс запах цветов, чтобы счастье не знало границ. Чтобы не было страшных снов. Я хочу наблюдать по ночам Построение вечных звезд, задавать. Романтичность речам и забыть, Какова горечь слез Я хочу Среди диких лесов Не боятся диких зверей, не хочу Чтобы дверь на засов Я хочу не бояться людей Я хочу Среди диких лесов Не бояться диких зверей, не хочу Допустим, вы решили создать высоководный генератор ну для своих целей, не знаю для чего, но вам обязательно нужно иметь для этого техническую базу, ну там паяльник, прибор, ну и элементарные знания электроники. Если у вас есть техническая база, вам нужна материальная база. Вот это умножители, которых я собираю. Вот это. Это только остатки из всего, что собрал. И еще, если у вас нету там ради рынков, то вы можете запастись вот таким складом запчастей откуда можно взять то что вам нужно вот. начиная вот таких высоковольтных трансформаторов ну вот я в своем столе начал создавать <как> высоковольтный аппарат на основе отечественных телевизоров три усыты и с него берем обыкновенные Строчники, вот те же транзисторы, вот. от телевизора сопротивление 27 семь ом и двести восемьдесят ом. Обыкновенный фильтр, диодный мост трансформатор. все она питается. Ну, можно питать от 12 вольт, можно питать и чуть выше. Чем выше, тем напряжение на выходе будет сильным. Сейчас я продемонстрирую большое напряжение, большой ток. Вот такое вот. Очень-очень высокое напряжение. Ну, там должна выходить э, всего 8 тысяч вольт. А отсюда пашет намного больше. Больше 10 вольт. Что это может плохо сказаться на, на самом умножителе. Потому что умножитель работает на 9 тысяч вольт и создает 27 тысяч вольт и эти 1,3 миллиампера чтобы уменьшить это Силу, силу напряжения вот уходящее я, я буду уменьшать Отсюда а вот Мир, где не будет зла Там горечь слез Не будет никогда Я верю, что туда Мы попадем с тобой Всегда моя любовь Ты будешь молодой тогда тогда Преклонных дней страх и дрожь. И на твоем лице морщинки не найдешь. Друзья, если у вас чего-то не получается, то не переживайте, потому что и у меня ничего не получается. Вот эти строчники, они сгорели только что этот не работает эти транзисторы вот эти транзисторы уже не работают вот вышли из строя мандае массово <платно> хохо будлости а буг буман а, маны. Букина не фаза, кубуку манна. А, А, а я погана. А, поздно рейте. Любите. Не убивается, да? Если сердце тревожно забьется, Если силой покинут тебя, Если радости не остается, Если дух унывает, скорбя, Горьких слез никогда не стыдись, Всей душой и Его и молись,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 Если злой человек притесняет Лишь за то, что ты верен творцу Если кто-то тебя обругает И слеза побежит по лицу Значит, ты не от мира сего Где господствует дьявол и зло Значит, следуешь ты за Христом, признавая Его Царем. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, Если кажется, что путь спасения Длится долго и нету конца, Если в сердце возникнут сомнения В обещанья Иеговы Творца, Божье слово заверит любя В том, что помнит Иегова Тебя. Новое все Он творит, и Егова нас благословит. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, Длинные волосы. Длинные волосы нужны для омоложения. Вот. Словно солнце теплым светом манит, Божье слово сердце не обманет. И Егова нас не подведет, всех нас в новый мир заведет. Кто-то скажет: медлит Его, тот не знает. Истинного слова Долго терпит И Его на нас Не желая, чтобы